Милый, дорогой, любимый, поздравляю тебя с днем рождения и желаю хорошего настроения, ресурсного, вкусного, каждый день, каждый час, каждый миг. И, конечно же, здоровья. Все остальное всегда будет гармоничным, если будет настроение и здоровье. Люблю тебя. С днем рождения! Здравствуйте, меня зовут Галина, и я проживаю в городе Санкт-Петербурге. Михаил, мне очень хочется поздравить вас с днем рождения. Пожелать вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, любви. Пусть все ваши мечты и цели сбудутся и исполнятся. И еще хотелось бы вам пожелать столько же тепла, сколько вы дарите нам. Всего вам самого-самого хорошего. И пусть сегодняшний день будет особенным и замечательным. Хорошего настроения вам. Уважаемый Михаил, поздравляю вас с днем вашего рождения. Желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья, благодарных учеников, всего-всего самого наилучшего. Пусть исполняются все ваши желания, хорошего вам настроения. Люблю вас, обнимаю, благодарю за все. Ваша ученица из Санкт-Петербурга. Михаил, разрешите вас поздравить с днем рождения. Я когда-то посылала запрос во Вселенную, чтобы у меня был учитель, мой личный. Да, чтобы два учителя, это прям большой подарок судьбы, что и вы и Лидия стали моими учителями. Еще лично вы для меня большой пример. Положительный, как проживать Сатурн в первом доме, гармоничной, наполненной. И это так здорово, что я познакомилась с вами. Я вам желаю счастья, здоровья, чтобы следующие 50 лет были еще более гармоничными. Дорогой уважаемый Михаил, я не зовут я из Москвы. И хотел бы вас поздравить с вашим юбилейным соляром. С вашим днем явления в этот прекрасный увлекательный солнечный мир. Вот. Хотела бы пожелать вам, конечно, прежде всего здоровья. Куда уж без него, да? Вот. Но долго думала, что пожелать человеку, у которого ну, все есть для счастья, у которого два таких ангела чудесных за спиной. Это Лидия и Есенишка, вот. у которого ну, который познал все радости этого мира наверное, духовного мира. Поэтому, наверное, хотела бы вас поздравить, пожелать вам простого земного наслаждения. зная, насколько вы аскетичный человек. Сатурн, да, в первом доме. Вот. Хочется, чтобы вы немножко, наверное, где-то релакс сделали, немножко расслабились. Это не значит, чтобы мы как бы лежали на диване, да? Но чтобы немножко почувствовали земные блага, потому что вы долго шли в своей работе э, к успеху, у вас очень много учеников по миру, а вот, и, конечно, э, ваша школа Рейки это, вот, ну, просто нечто, я просто там кайфую, радуюсь, и мне очень приятно, что вы мой учитель, а вот, и, и чувствую ваше дыхание, хотя вас и не видно, потому что, ну, в основном, как бы, Лидия ведет все онлайн, да, эфиры, но когда вы появляетесь на открытых уроках, очень приятно слушать, слышать Ваш голос и слушать Вас. Вот. Потом почаще выходите в эфиры. Вот. И, конечно, ну, простого земного человеческого счастья я Вам желаю. Всего самого хорошего. Дорогой Михаил, от всей души хочу поздравить Вас с Днем Вашего Евгения. Желаю вам всего самого наилучшего, самого доброго, самого светлого. Вы наш гуру, вы свет на нашем пути. Я очень благодарна судьбе, что я вас встретила, вас и видео на своем пути развития. Я благодарю вас за ваш вклад, за ваш труд, за вашу энергетику, за ваши... Теплые, яркие слова. И хочу от всей души пожелать вам и вашей семье, и, идею, и вашей дочери скине, только всего самого-самого наилучшего и светлого. Пусть ваш путь будет ярким, благостным, ресурсным во всех смыслах этого слова. С днем рождения вас. Михаил, поздравляем с Днем Твоего рождения. Желаем радости, счастья, вдохновения, крепкого здоровья. Радуйте нас своими знаниями, своей энергией и своими талантами. Спасибо, что нас обучаете и помогаете нам просыпаться и быть более осознанными и более счастливыми. Благодарю и с днем рождения! Дорогой наш Михаил, вы наш лучик света, проводник в мир духовности, сакральности, глубинных знаний, целостности и понимания устройства нашего мироздания, и понимания, как стать счастливым, понимания своей самости, уникальности и ценности. Благодарю, что являетесь проводником этих высших знаний. Для меня и для всех остальных учеников вашей школы благодарю за ваш свет, за вашу любовь, за вашу мудрость, за ваше вот это вот энергетическое огромное поле, в котором помещаемся. Мы, десятки, сотни, тысячи ваших учеников. Поздравляю с Днем вашего явления. Желаю вам светить все ярче и больше. С праздником! Дорогой Михаил, от всей души от сердца поздравляю с Днем воплощения! Сегодня. Такой день, когда я записываю это видео, 7 апреля, Благовещение. Поэтому прекрасный праздник. И поэтому я не перестаю благодарить Творца за встречу с вашей семьей Лично с вами, Михаил. Поэтому самое главное, спасибо вам за то, что вы несете свет, добро, истинное знание, доброту. И поэтому я же говорю, что в общем, все передать невозможно. Поэтому желаю вам крепчайшего здоровья, любви, радости, благоденствия и благодарность огромная за ваш вот этот свет, добро. Благодарю, благодарю, благодарю. С Днем рождения, Михаил! С днем рождения, Михаил! Хочу пожелать вам оставаться крепким мужчиной, способным выдержать жизненный шторм. И пусть в этом вам всегда помогают ваши любимые родные поддержка друзей. Ловите каждый мик удачи. И каждый счастливый момент и наслаждайтесь им. Желаю вам крепкого да? достатка, здоровья, оптимизма и пусть у вас всегда все будет хорошо. Михаил, тебе тусанция и днем рождения. День рождения такой великий праздник, такой классный день, когда мы приходим сюда. И в этот день я желаю, я желаю здоровья, радости, любви и энергии. В принципе, все, что вы даете нам. Вот, я желаю это себе и желаю это вам. С днем рождения еще раз. Я очень люблю день рождения И радость. радости, радость, радость. радость Михаил, здравствуйте. Вы невероятно прекрасный человек. И в этот день я хочу поздравить вас с вашим днем рождения. Желаю вам всего самого прекрасного, доброго. Будьте счастливы. Пусть у вас будет все, что вы пожелаете. Дорогой Михаил, я хочу от всей души поздравить вас с днем рождения. Поблагодарить за то, что вы несете людям свет. Высшие знания, знания Рейки, свою удивительную энергетику, за то, что вы являетесь центром для многих людей, духовным центром, Солнцем, как обучают нас Лидия на курсе астрологии Джудит, и центром для своей семьи, центром для Лидии, центром для доченьки и Сенешки. Спасибо вам огромное за этот огромный поток любви которые вы даете большому количеству людей и своей семье. Я желаю вам счастья, новых творческих открытий, много сил, здоровья, любви и исполнения самых заветных желаний. Благодарю вас. Это была Наталья из Москвы. Меня зовут Лариса Йофи. Я живу в Балтийском море, я живу в Таллине. И отсюда, с берегов Балтийского моря, которая вот виднеется за моей спиной. Я шлю вам огромный привет и поздравления с вашим днем рождения. Пусть день этот, так же, как и вся ваша жизнь, будет полна только яркого света, любви, знаний и благословения от Всевышнего. Вы прекрасный человек. У вас замечательная семья, которая людям. Благодарю вас за это. Благодарю и желаю, чтобы всегда ваши желания, ваши желания исполнялись, ваши знания исполнялись. И вы радовали нас всей своей семьей, новым знанием, новым добром, светом, любовь. Всех благ вам, здоровья и счастья. Дорогой Михаил, дорогой учитель, от всего сердца, от всей души хочу поздравить вас с вашим днем рождения и пожелать счастья, крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Лично хочу поблагодарить вас за ваш труд, за все ваши знания, за любовь, за тепло и заботу к своим ученикам. Пусть и дальше в ваших глазах светится огонек радости, который будет нас вести за собой к истинному свету, к истинным знаниям. С днем рождения. Дорогой Михаил, я хочу поздравить вас сегодня с вашим днем рождения, с вашим днем воплощения, пожелать вам всего самого наилучшего, гримкого здоровья, успеха в развитии. чтобы В этот прекрасный солнечный день я выехала на природу специально, чтобы поделиться энергией этого прекрасного места – это Сосновый Бор, и я хочу передать эту энергию своему виновнику торжества, а у нас сегодня виновник торжества – это наш дорогой гуру, наш учитель. Дорогой Михаил, я от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам любви, я желаю вам гармонии, радости, благосостояния. Пусть вас всегда окружают самые преданные, самые лучшие э, в мире люди. Пусть в вашей жизни никогда не будет препятствий, и пусть ваши мечты всегда сбываются, ваши желания реализуются, а мы вам в этом поможем. обнимая вас любовью и светом. счастье вам, дорогой мой учитель. Я благодарю вас за то, что вы есть, за то, что вы когда-то появились в моей жизни и бесконечно э, радуюсь вашим успехам и вашим достижениям. Всего доброго. Уважаемый Михаил, приветствую вас из нашего солнечного Озёрска, Челябинской области. имея честь снова поздравить вас с днем вашего явления, огромная благодарность переполняет мое сердце. На то, что я являюсь вашей ученицей по рейке, а также являюсь ученицей Лидии по рейке астрологии. Эти знания дарят только счастье, только любовь и только прогресс. Я желаю вам от всего сердца развития, здоровья, благополучия, вселенского счастья вам и всем вашим близким, нашей прекрасной Лидии, ваши любимые Есенюшки, пусть она развивается во всех своих талантах, а это непременно так и будет с такими прекрасными чудесными родителями, как вы. Обнимаю вас, благодарю светлого, доброго, чудесного человека нашего учителя Михаила от чистого сердца поздравляю с днем рождения. Пусть в душе расцветают сады любви и гармоничного спокойствия. Пусть теплые объятия близких и верных друзей всегда поддержат и помогут. Пусть надежда, вера, любовь, хорошее настроение всегда живут в вашем доме. И пусть все ваши близкие будут всегда здоровы и счастливы. Поздравляю!